добрый день дорогие друзья с вами системы видеонаблюдения зорка меня зовут андрей и сегодня мы с вами поговорим про восьмиканальный hd видеорегистратор я бы уточнил что это гибридный регистратор он поддерживает подключение практически любого типа камер и уже с большинством разрешений доступно модификация регистратора Регистратор в упаковке, Мали... манипулятор мышка USB для управления регистратором, источник питания 12 вольт 2 А. видеорегистратор, корпус регистратора выполнен из пластика, матовый белый пластик, он в принципе не сильно марки очень аккуратно выглядит. Можно его эксплуатировать вот таким вот образом, горизонтально. Регистратор очень легкий. В общем-то, это аналог четырехканального регистратора, как бы более младшей модели, но на самом деле они аналогичны. Здесь у нас просто добавлены четыре БНЦ-разъема и немного изменено программное обеспечение. Вот таким вот образом будет нагляднее. Значит, по характеристикам, что к этому регистратору можно подключить. Вот стандартная hd камера, подключаемая по аксиальному разъему, вот, разъем ВМЦ. Таких камер можно подключить 8, 8 штук. 8 камер, 1080n и 12 кадров в секунду. То есть 12 кадров. 8 штук. Если мы подключим 4 камеры, то у нас будет 1080n, и уже будет, по-моему, 15 кадров. Значит, также поддерживает подключение CVI и TVI камер. Так, гибридный режим. Можно подключить, допустим, две камеры IP-сетевые и две камеры HD. Тогда мы сможем подключить две HD-камеры 2 мегапикселя и две IP-камеры 2 мегапикселя с кадровкой 25 кадров в секунду. Так, значит, также регистратор может работать как IP-регистратор. Поддерживает запись с 16 камер с разрешением 1080p и 25 кадров в секунду. Вот в таком режиме к регистратору можно подключить 16 микрофонов. Там, точнее, там микрофон подключается непосредственно к самой камере, и тогда регистратор будет записывать звук с 16 IP-камер. Если мы подключаем HD-камеры через BNC-разъемы, то на 8 камер мы можем подключить только один микрофон. Все, один единственный. Он будет писаться на первый канал. Это вот и есть ограничение HD-камер. По разъему. Гнездо питания для подключения источника питания. Так вот. Разъем USB для подключения USB-мышки и флешки, носителя флешки для USB-флешки для архивирования видеоданных. VGA-разъем для подключения стандартных VGA-мониторов. HDMI-разъем для подключения цифровых телевизоров по разъему HDMI. Кстати, по нему передается звук. 8 камер можно подключить, можно подключить меньше. Камер – то которое, количество, которое необходимо. Здесь у нас аудиовыход на колонки и аудиовход для микрофона, который подключается к первой камере непосредственно. Отличный качественный регистратор, очень удобный интерфейс, то есть регистратором удобно управлять. Очень легко его подключить к сети интернет, и вы сможете просматривать его с телефона. Интернет подключается через разъем LAN Ethernet. То есть мы подключаем к нему роутер и можно просматривать. Для того, чтобы подключить видеорегистратор в сети интернет, мы используем стандартный Ethernet разъем. Компьютерным кабелем пачков подключаем видеорегистратор. И Используем интернет-роутер, который подключит к сети интернет. Вот таким вот образом подключили. Собственно, все подключение регистратора к сети интернет закончено. Можно использовать интернет-роутер с подключенным 4G модемом и через сим-карту мобильного оператора подключить ему в сеть интернет. Или же, если у вас проводной интернет, это еще лучше и работать будет еще быстрее. Все это не сложно делается. Мы всегда поможем, подскажем. Пожалуйста, звоните нам, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Всего доброго, до скорой встречи, друзья!